Приветствую вас, мои дорогие друзья. Я Ирина Белозерская, автор методики Альфа. И я хочу рассказать вам, как при помощи простых альфа-техник можно справиться с ковидом. Можно справиться даже с таким тяжелым <coughs> штаммом, индийским штаммом Дельта Плюс, которым я только что переболела. Я хочу вам рассказать мою историю. Как мне удалось буквально выскочить с того света. Это простые альфа-техники. Техники, которые основаны на дыхании, на ощущении эмоциональном состоянии и на батах. Баты это наши биологически активные точки на лице. На теле и альфа техники но для начала мне бы хотелось рассказать вам что а, у каждого из нас есть на моменте заболевания есть три возможности справиться с этим заболеванием легко максимально быстро и я пошагово вам сейчас, буквально расскажу, как, какая техника, какие упражнения нужно делать. Итак, я заболела в начале ноября, 4 ноября у меня поднялась высокая температура, ну как высокая, 37,7. Это первый день заболевания. И ПЦР-тест был еще отрицательный. Когда был вызван врач, то ПЦР-тест уже на следующий день пришел врач, ПЦР-тест показывал положительный. То есть у меня коронавирус. В симптомы, которые были в этот первый, первые три дня, с одной стороны, это как проверка вируса на то, как ты будешь реагировать, на то, испугаешься ты или нет, на то, как ты будешь себя вести. И вот здесь очень важно сразу вот этот предмет, который называется пульсоксиметр, брать в работу. Вы с ним в буквальном смысле слова должны будете ходить постоянно. Ходить, сидеть, лежать, спать. Все время с этим прибором. Если вы видите сейчас на приборе, то у меня уровень кислорода в крови 97%. В первый день заболевания у меня был чуть ниже уровень кислорода в крови. Был 96%. Состояние было ватное состояние было как в вакууме немного першило гор горло иногда <пока> покашливалось но не потому что мне хотелось кашлять а было такое ощущение что вдруг происходил спазм спазм горла, спазм носа спазм этого бата, который называется звезда удачи переносится. начало бровей и первое, что необходимо сделать, это начать и промывать нос. Здесь может быть у каждого своя техника, методика, но пульсоксиметр. И дыхательные техники должны быть сразу с первых дней. Почему? Если вы на том моменте, когда идет только первый взлом вируса первый подход вируса к вам проявите стойкость проявите готовность э, менять ситуацию уверяю вас вы тут же выскочите из заболевания что же это за упражнение а мы знаем что э, коронавирус что этот вирус тут же э, бьет по уровню кислорода в крови. То есть его задача максимально э, подобрать к нам ключ, чтобы э, забрать, его еще называют вирус радости, забрать радость, забрать легкость и передать страх, панику и переживания. И вот мы должны с вами в этот момент вдоха найти и сложить все самые лучшие наши воспоминания. Когда вы быстро выздоравливали, за что вы любите жизнь, что вам нравится в этой жизни больше всего на свете, кого вы любите в этой жизни больше всего на свете, собирайте сюда все. И когда вы делаете первый вдох, простой, обыкновенный, то соберите, пожалуйста, на моменте задержки дыхания в памяти все эти самые любимые моменты. Уверяю вас, пульсоксиметр сразу покажет, у вас 97, 98, 99 процентов. Как сейчас. Следующий момент очень важный. Нам нужен дополнительный рывок, а поэтому мы выпрямляем плечи, выпрямляем спину и делаем дополнительный вдох. И на задержке дыхания этого дополнительного сильного вдоха мы с вами сделаем просто всплеск, как взрыв, как. Очень важно раскрытие, то есть мы раскрываемся, мы не закрываемся в себе, не схлопываемся, а выполняем визуализацию раскрытия. И уверяю вас, сразу пульсоксиметр будет показывать самый высокий уровень кислорода, температура ваша сразу будет восстанавливаться, и вы выскакиваете из Болезней. что еще мне бы хотелось сказать в эти первые первые три дня очень важны я вспоминаю сразу становится жарко почему жарко потому что идет быстрое восстановление быстро саморегуляция происходит в организме максимальная и на этом подъеме Человек сразу же, неосознанно, он начинает что-то делать, или там физические упражнения выполнять, или заниматься стиркой, уборкой, глажкой по дому, отставить. Ничем таким подобным заниматься в этот момент первые три дня заболевания нельзя. Задача только дышать, вспоминать, делать раскрытие, которое у нас как блик убирает, плавит все наши заболевания, это первые три дня. Так у меня восстановился, а мы заболели сразу одновременно всей семьей, и дочь, и зять, и я, так у меня в первый же день у зятя поднялась температура 37,7, и тут же он через эти техники сбросил это состояние и восстановился, выздоровел. Дочь первые три дня у нее температура постепенно поднималась и на третий пиковый день а, через жар, через а, кхм, кхм, в ломку сброшена была температура и она восстановилась. Я же пошла дальше, мне было посмотреть интересно, как же будет дальше работать программа. Я занырнула в состояние болезни, и тут же началось интересное проявление работы вируса. Такое было ощущение, что вирус проникает везде. Помните, я вам сказала, что первое изначально – это э, горло, носоглотка и дальше <coughs> лоб, виски. И у меня было ощущение, как будто у меня наливаются свинцом и нос, и горло, и глаза, и уши, и виски. И вот фотография, где видно, какие стали у меня глаза. То есть здесь не просто конъюнктивит. Не просто воспаление глаз, а здесь э, в буквальном смысле слова глаза стали неподъемными. Не просто было тяжело шевелить влево-вправо, а они э, словно налились кровью. Это был мой третий день. И в этот момент, вот когда стало свинцовым э, носоглотка, нос, глаза, виски, мой иммунитет начал сражаться, и это было похоже на взрыв, на то, что внутри буквально каждая клетка словно взорвалась, и стала сразу высокая температура – 38, 38,8, открылось кровотечение. А кровотечение было отовсюду. И нос, и, и, и ниже все, все, и глаза все наполнилось э, синюшным кровавым цветом. Посинели э, пальцы рук, посинели губы. Сатурация стала резко падать, и сатурация, вот уровень кислорода в крови, стал 90%. Потом 91, потом э, скачками 88, и держался, держалась такой сатурация буквально 3 дня. И вот тут задача была этой техникой максимально изменить ситуацию, техникой дыхания, альфа-техникой, что я делала. Вот посмотрите на видео, есть видео как падала сатурация до 88, как я поднимала потом ее наверх через дыхательные техники. А это видео, когда я просто садилась и пела любые песни, помню, не помню, текст, не текст, неважно. нужно было из пози позиции, когда спина прямая, ровная, плечи опущены вниз, шея, голова наверх, ты поешь песни. При этом делаешь вдох максимальный и при этом следишь и наблюдаешь за тем, какая сатурация. Утренний востяк в бостяк. жизни важен первый шаг. Слышишь, реют над планетой. Ветр яростных атак Трам-пам-пам-пам-пам-пам-пам -пам -пам -пам -пам -пам -пам. И вновь продолжается собой. тара И сердцу тревожно в груди И Ленин Блин, сатурация 95 Так про Ленина песенки не идут О, сатурация 98 98, супер такой молодой, правда не вытягиваю, и юный, октябрь впереди, ту ду, -ду, ду И вот здесь каждый час я занималась по несколько минут, 10, 15, 20, специально занималась вот этими техниками. А для тех, кто не может, не сможет в этот момент песни петь, для этого есть следующее упражнение. Уже в этот момент очень тяжело дышать. Уже в этот момент каждый вдох сопровожа… сопровождается волной а, болевого, захлебывающегося кашля. Что в этот момент очень важно? А, выполнить зевок. Зевок – это так называемая альфа-техника дыхания Соул. Уверяю вас, в этот момент зевок сделать очень сложно. Что нужно предпринять? По возможности сделать 3-4 в одну точку вдоха. Что позволяет этот вдох? Он позволяет про качать, проработать путь подготовки зевка. Затем вы делаете вдох, задерживаете дыхание и округляете рот так, как будто у вас во рту большой кусок яблока. То есть умышленно вызываете зевок. И зевок получается в два-три в три приема, таким образом раскрываются легкие. И снимается возможность тяжелого э, течения заболеваний через уже пневмонию. Что еще я в этот момент делала? Я максимально старалась сидеть, не лежать, потому что ни на спине, ни на животе, ни на боку лежать было невозможно. Я сидела и, упираясь руками в стол, выравнивала, выравнивала грудь, то есть раскрывала ее и помогала таким образом дыханием. Что еще? Постукивание, поглаживание по спине, постукивание в области грудины по грудочке. Таким образом включается еще дополнительные ресурсы, дополнительные силы нашего организма. И они помогают и держать сатурацию, она будет падать. Но вы этими упражнениями будете поднимать уровень кислорода в крови до максимально благоприятных показателей – 94-95% – это очень важно. Вот это дыхание вам поможет. И следующий момент – это пик, в этот период, когда у меня начался цитокиновый шторм, помимо того, что открылось кровотечение, помимо того, что буквально заложило уши, стало гудеть, шуметь в голове, началась дикая тошнота, от, даже от простого глотка воды. Не говоря о том, что принимать какие-то медикаменты. Я хочу сказать, в отличие, конечно, от каждого из нас с вами, каждый выбирает свой путь. Я выбрала путь без, без медикаментозные. Я выбрала путь а, только методикой Альфа, только своими техниками. То есть никаких препаратов. Почему объясню сразу же, как только пришел врач и выписал огромное количество разных медикаментов, и плюс еще оставил а, медикаменты и предупредил, что они, они очень тяжелые и у них большая побочка. То есть хотите пейте, хотите не пейте. И на моменте, когда была температура очень высокая, 39,7 то состояние было, но ну, сделайте хоть что-нибудь. И мне показалось, что если я сейчас сделаю ингаляцию или сделаю укол антибиотика, или сделаю просто укол парацетамол или тройчатку, анальгин, аспирин, и димедро, мне станет легче, это категорически неверный был. Планы шаг, потому что как только я сделала ингаляцию, я тут же стала захлебываться и задыхаться. Как только я приняла жаропонижающую таблетку, у меня тут же началась тошнотая рвота. Как только был поставлен укол, температура поднялась еще выше. Поэтому на следующий день резко только дыхательная техника, за что я люблю жизнь как я ее люблю, эту жизнь, и дыхание с зеванием, и все. Вот такие простые техники. Один раз ночью, так как родные все равно присутствовали рядом, смотрели и следили за мной, один раз ночью э -э, я просто без сил уже на… это был седьмой день заболевания, я просто потихонечку сползла в сон, и сатурация моя стала падать настолько, что когда меня стали будить родные, моя сатурация была 74%, а пульс был 30%, то есть был от 40 до 30, вот буквально за одну минуту стал падать но мне-то в этот момент вот почему говорят, что от ковида смерть сладкая, мне в этот момент снился сон, мне было так хорошо, мне было так комфортно, спокойно и я плыла, и мне казалось, что вот все, я одна плыла, рядом со мной еще там несколько человек слева, несколько человек справа плыли сиренево-розовый, такой красивый, М -м -м, река не река, облако не облако, и ты плывешь. И в этот момент э -э, такой настоятельно-требовательный голос говорит, Ирина, тебе рано на тот берег плыть. А я начинаю возмущаться, ну как это, все плывут, я плыву. И уже практически доплыла, и уже прям уже хорошо. А, и начинаю возмущаться, что я как бы назад уже не поплыву. Все, я вот тут доплываю, доплываю до этого места, и все. И в этот момент такой этот же настойчивый голос мне говорит: Ну тогда светлая тебе память, Ирина. И я в этот момент просто открываю глаза от того, что меня будет э, мои родные. И в этот момент сатурация была э, 74%. И падал от, 30, от 40 до 30 э, ударов в минуту, в этот момент, я не знаю почему, была вода рядом, я вдруг вскочила и побежала на, вниз на первый этаж, взяла воды, поднялась наверх, и пока поднималась, смотрю, а пульсоксиметр все время на пальце, смотрю, сатурацию уже 91%, то есть уровень кислорода в крови, а пульс уже зашкаливал за 100%, то есть я вот таким образом выскочила. Но состояние это я помню до сих пор. Настолько состояние «не трогайте меня, мне хорошо» – это состояние смерти. И э, такое ощущение, что смерть – это как высвобождение. Тебе не больно, тебе хорошо, ты засыпаешь. Тебе не больно, тебе снятся какие-то такие спокойные сны. И это категорически неправильно, это ошибка. И вот это нужно гнать от себя через дыхание, через раскрытие, через блик. Посмотрите, вот методика Альфа, она простая, вы можете посмотреть внизу по ссылке, как найти эти простые техники. Держите их. И тогда уверенное спокойствие и радость тут же повысит эту сатурацию, этот уровень кислорода в крови. И вы выскочите из любого заболевания. На следующий день после этого рывка, скачка, у меня стала сатурация 95-96% уровень кислорода в крови. А еще через день у меня стала нормальная температура. Вот так. За 7 дней. Я в буквальном смысле... За 8 дней. Я в буквальном смысле слова справилась с тяжелейшим заболеванием. И я знаю этот путь. И он вам точно так же поможет. Да, я еще не восстановилась до конца, да, у меня еще нет запахов, да, у меня еще мои баты и виски переносятся, побаливают, я слышу их заложенность, но держу сатурацию каждый день и состояние уверенного, уверенных сил, уверенности в себе за что я люблю жизнь, перечитывая, перелистывая каждый миг и каждый момент эти свои самые любимые моменты в жизни, моя сатурация, мой уровень кислорода самый высокий. И уверяю вас, так восстановление происходит очень быстро. Выздоровление происходит очень быстро. Постарайтесь выполнить эти упражнения. И вы увидите сами, как вам станет максимально комфортно, легко, и вы будете здоровы. Это очень важно. Желаю вам здоровья. С вами была Ирина Белозерская.